Приветствую всех на моем стримерском канале, здесь вы сможете увидеть стримы по самым разнообразным играм, буду рад каждому на своем стриме, в особенности пони фанатам и броняшам. Жду вас всех на своих харизматичных, интеллектуально смешных и серьезных трансляциях. Отдельное спасибо всем людям, которые активно смотрят мои стримы и интересуются моей личностью. Привет! Вчера мы начали разбирать айсберг My Little Pony и рассмотрели его верхушку. Сегодня мы добрались до второй части айсберга, здесь у нас находится материальное производство. Итак, начинаем погружение. Как известно, MLP – это франшиза, то есть торговая марка, с которой работает множество различных производителей по лицензии от Hasbro. Именно этим и объясняется разнообразие различных игрушек-поняшек. От простых пластиковых фигурок и плюшек, но механических и роботизированных пони есть и другая сувенирная продукция. Под маркой My Little Pony существуют и более практичные товары, от простых аксессуаров, вроде наушников и часов, до одежды и постельного белья. Целевая аудитория МЛП – это дети, а дети любят всякие сладости и прочие вкусняшки, поэтому под маркой My Little Pony выпускаются различные лакомства. Сеть ресторанов McDonald's какое-то время продавала детские обеды Happy Meal на тему My Little Pony, куда входили пластиковые фигурки поняш. В России также производятся наборы под названием Sweet Box, куда кроме мармелада также входят пластиковые фигурки поняш. Какое-то время, кстати, помнится, они были дефицитными, продавались не во всех городах, и было очень востребовано заказывать их у перепутчиков по интернету. Также серия, посвященная My Little Pony, была и в Киндер-сюрприз. Далее у нас идет печатная продукция, куда входят как официальные комиксы от американского издательства IDW, рассчитанные на более взрослую аудиторию. С ними можно ознакомиться на сайте магиюдружбы.р, так и детский журнал Мой маленький пони от российского издательства Лев. А еще издательство Лев традиционно каждый год печатает настенные перекидные календари. Есть еще мобильная игра My Little Pony от GameLoft. Здесь можно населять локацию поняшками, покупая их в специальном магазине за игровую валюту. Игровую валюту можно собирать деревьев, затем на собранные деньги строить инфраструктуру, собирать с инфраструктуры еще больше денег, чтобы наконец-то покупать поняш. И есть еще вариант с использованием промокодов для получения поняш бесплатно. Также есть различные квесты, мини-игры и, конечно же, микротранзакции реальных денег. Также существуют нелицензионные имитации, проще говоря подделки. У них специально изменено название торговой марки имена и внешность персонажей, чтобы не иметь проблем с авторскими правами, сохранив при этом заказ под всемирно известный бренд. Подделывают в основном игрушки. Итак вот и все мелководье, которое мне удалось сомрать. Да, выпуск получился коротким, но ведь это мелководье, тут особо нечего рассказывать, все самое интересное впереди. Не забудь подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропустить подводную часть, которая выйдет уже через неделю. Также не забывай оценивать и комментировать видео, чтобы привлечь больше зрителей. До связи!